Прошел год с нашей последней встречи, что нового за последний год, какие результаты у Амады? Аликум ассаляму. Во-первых, мы очень рады приветствовать вас в нашем любимом городе, в нашем э, уже неизменном проходящем 11-й год подряд э, мероприятии Казан-саммит. Наверное, благодаря таким площадкам и нам удается так из года в год собираться тут всем многим, да, и обсуждать. Пока, к сожалению, просто обсуждать. Тем не менее, в этом тоже есть определенная польза. Обсуждать тему исламских финансов, исламской экономики, и вообще в принципе исламского бизнеса. Встречи, да, они могут быть согласны. Да, потому что за год все равно какие-то идеи, какие-то новости возникают, какие-то мысли появляются, которыми, в принципе, на этой площадке очень удобно делиться, рассказывать. В принципе, да, коммуницировать. Если говорить о нас, о финансовом доме Амаль, то 2018 год Альхамда у нас прошел очень хорошо. Основной наверное, показатель финансовых учреждений это размеры портфеля. Так вот, можем поделиться, может быть, немножечко похвастаться тем, что наш портфель за прошлый год вырос в два раза. Ну, прошлые разы был примерно такой же темп в прошлые годы, или этот раз всех превышенный. Да, да, да. То есть, у нас э, вот мы наблюдали за ежемесячно, за, темп, за темпами роста. У нас мы достигали какого-то определенного уровня, потом у нас там понизился. Но с какого-то момента, там начиная, может быть, с весны прошлого года, э, мы уже фиксировали рекорды. То есть каждый следующий месяц он был рекордный, он шел э, в определенный рост. Вот. Говоря, Если говорить о текущем году, о 2019, конечно, хотелось бы, но мы, наверное, уже не ожидаем такого стремительного роста. Но, тем не менее, темпы роста останутся. Ну, планируем ну, 30-50%, если Всевышний пожелает, ну, по портфелю подрасти. Вы думаете, это заслуга ваших мест в политике? Да? привлечения инвестиций или какая-то общая ситуация на рынке, что люди стали больше доверять, они больше искать новых возможностей или больше к халями ориентированы плане инвестиций. Я считаю, что этому способствует несколько моментов, как раз-таки те, которые вы перечислили. Да? То есть то это все в совокупности. Это все в совокупности, да. Потому что если говорить про нас, то 9 лет — это все-таки определенный ну, период, определенная история. Поэтому к нам уже больше доверия, больше людей как бы к нам обращаются, есть, ну, есть определенная известность, определенные упоминания. Да? И это мы наблюдаем не только в части там, известности населения, да? но и в части каких-то властных структур, госструктур. Потому что ну, на эти мероприятия показывают, когда ты знакомишься, люди говорят, да, да, да вас знаем, наблюдаем за вами, слышали про вас. Также к нам приходят инвесторы, которые давно уже присматривались, и вот, наконец-то решились и сделали вклад определенный. Но ну, тем не менее, велик процент и тех, кто, кто еще о нас не знает, некоторые приходят, удивляются, даже с нашего города говорят, а мы не знали, что вы существуете. Поэтому ну, тут такая двоякая, двоякий момент. Ну, следующей причиной, это, наверняка, конечно, стало то, что последнее время все больше и больше говорят об исламских финансах. И вы как никто другой. Есть, общий фонд. Да, есть. общий фонд. Да, да, да. Поэтому... А мы всегда призываем, у нас там, вклады от 10 тысяч рублей да. начинаются, что, чтобы люди хотя бы поняли, соприкоснулись с этим. Что а... в привычку, да, и, да, да, да, да, да. Потому что слышать — это одно, а попробовать — это ну, немножечко другое. Поэтому... Какая у вас доходность по итогам года? А, по итогам года... Максимальный показатель у нас там подрос. Если у нас было там до ну, около двенадцати, то сейчас там двенадцати, четыре показатель. А если говорить о среднем показателе, то это порядка восьми процентов. Mm -hmm. да. То есть средний показатель, наверное, на том же уровне, да, остался. Примерно, а остался, да. да. Да, да, есть, Чем больше вклад, тем больше дополнительность. Да, да, да, разумеется. Чем больше а вклад, вы сейчас, тем больше доходность. Уровень, вас... нет у нас по некоторым инструментам по некоторым продуктам точнее также здесь То сейчас мы думали э, поднять все-таки хочется чтобы исламские финансы вклады инвестиции были более доступны для людей для населения поэтому решили оставить же. у нас был определенный рост год или два назад начальный заход был 5 тысяч рублей а он стоил, там, 10 тысяч рублей с тех пор не меняли у нас Появились новые, По старым продуктам появились более долгие сроки. А есть такое предложение для инвесторов, как, например, мини-рисковый портфель, более рисковый портфель, или у вас общий портфель? Нет, нет, нет, у нас общий портфель, да, это общий, скажем так, общий пол всех инвестиций, из которого, соответственно, мы финансируем. И опять-таки фин... политика финансирования у нас осталась неизменной, то есть это, как правило, консервативная, Зак... все финансирование у нас закреплено залогами, поручительство, поручительство присутствует, поэтому... Сейчас, буквально два дня назад, Акбарс Капитал анонсировал запуск холяльного пифа. А как вы думаете, это как-то повлияет на вашу клиентскую базу? То есть есть вариант оттока лиционных да, средств в сторону вот такого финансовый Наверное, это отток будет не наших клиентов, а возможно, это будет отток традиционных банков. Mm -hmm. Не ожидаем, конечно, что это там прям так агрессивно зайдет на рынок, но тем не менее какой-то какой-то отток будет. Mm -hmm. Вы тоже настоите на месте, вы тоже анонсировали новый продукт. Да, мелкая потребительская ссылочка. И мой вопрос, скорее, заключается в том, почему мы не, сделали, не делали этого раньше. У нас на самом деле этот инструмент был, но потихонечку, с самого начала, когда мы возник, и там первые годы, и финансировали, у нас было мелкое финансирование, но постепенно бизнес-структура, ориентированность поменялась в Амалии. Мы поняли, кто наш клиент, на кого нам стоит ориентироваться, это преимущественно малосредний бизнес, весь акцент, соответственно, мы начали делать на него. Но тем не менее, как я вот рассказывал на презентации, к нам все-таки поступали запросы, и поступали запросы по двум каналам. Первый канал – это были сами потребители, да, которым ну, требовалось ну, мелкое финансирование, да, на улучшение там, потребительских нужд, такие как, например, бытовую технику, какие-то строительные материалы да, на небольшую сумму купить. И второе, это сам бизнес обращался ввиду того, что как это проявлялось, да, в том, что некоторые предприниматели реализуют более дорогие товары, которые там, ну, рядовому покупателю сложно там, за один раз приобрести. По понятным причинам они не реализовывали эти продукты через банки, поэтому ну, было определенное стопорение. Нет, да бизнеса, да да которые реализуют эти товары этим клиентам поэтому э, мы откладывали откладывали этот момент но все-таки пришли к тому что необходимо запустить э, запускаем его под отдельным брендом э, называется икора предварительно пока планируем работать на рынке татарстана преимущественно казани mm -hmm. а там э, Это будет что? Это будет основной, даст это любые товары потребительские, которые там не, не являются. Во-первых, которые не противоречат нормам шариата, да, не какие-то запрещенные вещи. А во-вторых, которые не являются предметом роскоши. А что, какой, какой здесь ценс? Да? Какая градация для предмета роскоши? Что считается? Вот iPhone считается роскошью? iPhone, если последние модели и с минимальным первоначальным взносом, для человека, которого для там студента. для студента или да. для которого уровень зарплаты там ну, не очень высокий, да. А то у вас он... есть какой-то калькулятор, то есть человек может возбить свои данные, посмотреть да? он закупить предметы расскажения. Да-да-да, то есть у нас будет определенное ограничение на покупку тех или иных uh -huh. товаров. И да, и вот исходя из этих параметров, то есть, ну, мы в прошлое, и когда во время работы Амаля, когда Амаль финансировал, точнее, по мелкому розницу, мы ну, отговаривали некоторых наших клиентов от приобретения, возможно, завышенных да, каких-то по стоимости предметов. Поэтому... Ну, то есть этот а, продукт может быть интересен. Какому-то крупному производителю, у которого есть в том числе и торговая точка, да, и да, да, да, да. Вот я как раз хотел сказать, чтобы мы предварительно пришли к соглашению с сетью НВИДо и Eldorado, Они, насколько вы знаете, там с недавнего времени объединились. Ими владеет один собственник, что и при помощи пока только по, пока только и... по Казани. Сейчас, ну, Казань, Татарстан, да. Как бы. Только пока по Казань, по Татарстану тестово будем тестировать этот продукт, и там, если будет определенный спрос, то ну, иншаллах, возможно, будем как дальше масштабировать есть тиражи. Такой Диапазон финансирования, чисто финансирования от 10 тысяч рублей до двух лет, сроки от трех месяцев до двух лет. Вот ваша наценка Сколько примерно она сейчас составляет, и а, как она, если какая-то динамика, она увеличивается, она уменьшается? Или это зависит от каких-то тенденций на рынке, то есть может появиться и в том, и в другом направлении? Понижение идет, мы стремимся, мы ну, прикладываем к этому усилия. Но НДС повысился? Тоже. НД, НДС повысился, но же все равно ставится к возмещению, то есть наши клиенты, приобретают через НДС, они не теряют. Сейчас, как вы знаете, прорабатываем вопрос коммерческого, договора коммерческого кредита, который тоже позволит, мешало, я надеюсь, в ближайшем будущем снизить стоимость наших услуг да, с, по причине снижения налоговой, налоговой нагрузки. Поэтому этому также поспособствовало снижение, а, увеличение портфеля. Это позволило нам потихонечку понижать наши, наши суммы, наши наценки? наценки. На самом деле наценка, она колеблется, то есть она не какая-то фиксированная. Колеблется в плане, естественно, она фиксирована на период действия договора, но она колеблется в зависимости от того, что приобретается, это какой предмет, на какой срок, какая сумма. Поэтому там ну, есть определенный диапазон. Uh -huh. ну, вы там сказали, что это помогло вам привлечь больше инвесторов да, и лечить портфель. Скажем, в плане размещения, да? Процесс реализации такого продукта бизнеса, он там, не является таким, он не работает так, как работает с розницей, да, там путем ну, каких-то лозгов там, и так далее, да, как, какой-то рекламы, что там без приплаты, или там с пониманием, такая-то ставка, то есть на самом деле все везде подход индивидуальный. Все зависит от того, каждый проект, каждый наш клиент и каждая его закупка той или иной там, техники, оборудования или, или недвижимости, тех или иных активов, каждый раз мы подходим индивидуально, смотрим, для чего приобретается, как будет использоваться, там, какие сроки погашения. Поэтому можно сказать, каждый, каждая сделка – это отдельная, ну, как бы отдельная история. Вот в прошлый раз вы озвучивали некие цифры по максимальному объему финансирования для бизнеса mm. да, и максимальному сроку. Они как-то изменились? Или у нас изменился минимальный. <свят> Минимальная сумма, если мы там финансировали от 300 тысяч, если не ошибаюсь, mm. то у нас сейчас сделки от 500 тысяч. Максимальный показатель, он увеличился, он также остался, 40 миллионов на одного клиента. Сроки, в принципе, также остались до трех лет. Mm. Сколько сейчас какой объем инвестиций вы готовы принять и разместить, скажем, в ближайший год? В ближайший год э -э диапазон там около миллиарда рублей, около миллиарда рублей. Что миллиард рублей, это свыше для вас еще будет сложно, а, ну, ну Миллиард сто еще будет несложно, в, да плюс минус. Но я правильно понимаю, что в принципе это примерно данный объем, он как-то характеризует вашу бизнес-модель, если мы говорим о водящих объемах, то вам уже нужно будет пересматривать как какие-то новые инструменты, может быть, да, там, Да-да-да, конечно, разумеется. То есть здесь вопрос условий привлечения этих средств, на какой срок они будут привлекаться. И вот, например, говоря о наших коллегах из Акбарсбанка, они сейчас запустили халяльную ипотеку. На самом деле это очень удобный, востребованный продукт так как наше финансирование оно максимально до трех лет, поток заявок, звонков именно на жилищное финансирование очень высокий. И этот продукт, я думаю, будет очень востребован. Очень востребован. Это имеет смысл, да, за запуск, привлечение таких инвестиций, запуск нового продукта. Но опять-таки миллиард рублей для жилищного финансирования – это, ну, это небольшая сумма, на самом деле. И, да, разумеется, то есть при привлечении от такой, какой то каких-то определенных сум, естественно, это даст возможность запустить какие-то новые продукты. Ну все, зависит от условий привлечения сум и срок. Вы упоминали как-то при разговоре, что Шарлянский совет вам поставил запрет на сделку покупки корма корм, корм для животных. Да, да, да. да, да. Есть еще какие-то такие товары, которые тоже на ваш взгляд не, не вызывали вопросов, но, скажем так, шаряцкий. С тех пор ничего такого это, интересного, да, что да. можно было бы рассказать, да, не произошло, Поэтому, по крайней мере, не припоминаю. Сколько времени проходит, первый вот у вас вопрос на финансирование? В среднем шариатский контроль отвечает очень быстро, то есть это вопрос там, ну, если сделка простая, это менее часто занимает времени, если есть какие-то сложности, там берется время на вдох, ну, то есть это немного тут. В течение по полудня это занимает. А с продовольствием товаров часто У нас клиенты, которые занимаются производством продуктов питания, сельское хозяйство. Есть, в последнее время этот э, сектор увеличивается. И выход за пределы Татарстана тоже ну, позволил нам получить таких клиентов. Но для них единственное, мы приобретаем... Хотя нет, хотя нет да, действительно мы приобретаем для них вот именно сельхозпродукцию, какое-то сырье, сырье да, зерновые, да. сахар, мука вот такого рода. Да, за, Мясо работает, за последний и период и... не припоминаю никаких звонков. Вчера плюс. только общалась с одной компанией на выставке, да, производителей мяса, по фаррикатам. Вот они отвечали, что ну, рынок мяса достаточно сложный, и наценка там то есть, достаточно маленькая. Да, mm. Если поступать финансирование, то... Ну, не очень много, получается, очень интересно, то есть такого момента есть. Ну, по крайней мере, возможно, при пополнении оборотных средств, да, но для закупки оборудования, там, объектов недвижимости, то мы всегда можем подставить свое плечо. Мне, в принципе, всегда интересно реализовывать, ну, создавать прецеденты каких-то новых продуктов, да? каких-то инструментов, которые у нас еще широко не используются. Но, хочу сказать, что постепенно мы увеличиваем долю по стандартам, по договорам Мударова. Финансирование. Финансирование, да, именно финансирование. У нас, финансирование. у нас есть, да, mm -hmm. прецеденты, у нас есть примеры, и примеры успешные. К сожалению, это пока не массовый продукт, это продукт единичный именно с теми клиентами, которых мы. Вот, вот что нужно сделать, кем нужно быть, чтобы получить у вас финансирование проектное, да, Мударова? Ну, во-первых, это надо с нами работать там, ну, не один год. Угу. То есть мы должны понимать, кому мы, с кем мы заключаем этот договор. То есть сначала открыть у нас вклад, а потом получить. Нет, нет, нет, мураво, не обязательно, венец. не обязательно венец. открывать вклад. То есть, те, с кем мы работаем по Мударобе, мы с ними уже неоднократно об... не проводили сделки по Мурабахе. И мы знаем их. Ответственность, их отношения к долговым обязательствам, да, их финансовая дисциплина. Mm -hmm. Потому что ну, это очень важно. Mm -hmm. Так как мударом является высокорискованным, к сожалению, пока инструментом. Mm -hmm. Что, что какого рода это проект? Это проект как с каким-то коротким сроком, или uh, там, какой uh, строй, это какой-то вот, и... долгострой, Это во что то, с чем мы уже, uh, то, во что мы проинвестировали. Это проекты были связаны с нефтехимической отраслью, проектные, то есть проектные организации, uh -huh. что еще? Это проекты, которые имеют некий, понятный прогнозированный срок, Да. да какой срок? Имеют да, да. Ну, максимально до года. Максимально ну, то есть был... некий проект и где? В течение 12 месяцев вот уже прогнозировал результат. Да да, есть... да, да, да. Ну и, как правило, все наши клиенты, они работают с государственными органами, в mm -hmm. госконтрактах, поэтому, ну, здесь определенная гарантия. это, скорее, получается, это, это все-таки не бизнес, да? Это, скорее, некая, некий проект внутри какого-то бизнеса, потому что за год никакого бизнеса не построили. Нет, нет, это, мы не это? говорим про стартапы. Мы не говорим про стартапы. Нет, это уже устоявшийся, действующий бизнес. В рамках него там как раз и инвестируют. Ну, когда речь идет о Мударабе, мы подразумеваем, что некий новый какой-то подпроект от нуля до конца. Угу. Или, или это просто действующий бизнес, где некий цикл есть в годы, Вы в него заходите и потом выходите. Да, но я на самом деле не соглашусь, что Мударубе, оно подразумевает что-то новое. Любой шаг, но Потому что стандарты, они же позволяют заключать эти контракты уже по действующему Входить в действующие контракты? Да, да, да, да, и же проблемы с этим. Или под какие-то уже действующие операции, скажем так, сделки и так далее. Вот там, что вы думаете о перспективе создания некой ассоциации участников ФРС, самой финансирования в России? Эта тема обсуждалась, в том числе самой рамках визита Мухаммада все признаты актуальность, но пока, скажем так, не пришел ли вариант для этого? Как, как говорили многие спикеры на прошедшем Казан саммите, объединяясь, мы всегда выигрываем. Как потребители, так и поставщики участника рынка исламских финансов. Поэтому вопрос в том, когда нужны это объединение, это вторичный вопрос, но в том, что они нужны, может быть, не сегодня, но завтра. Я в этом. Совершенно убежден. И этому, э, этот опыт, э, образец этому является там, создание таких ассоциаций. там э, Ассоциации российских банков, да, например, есть определенные объединения, там, такие как ассоциация предпринимателей-мусульман, международная ассоциация исламского бизнеса. Там, э, и мы видим пользу. Мы видим пользу в объединении, в объединении на таких основаниях. Да. Поэтому, может быть, сейчас еще пока рано об этом говорить, но предпосылки уже какие-то намечаются. Ну, говоря об ассоциации принимателя мусульман, вы входите в этот элитный клуб, да, при ассоциации. Что это вам дает, дает ли что -то? Ну, говорить… Мне не нравится слово «элитный», Ну, он такой, он называется Private Club». Mm -hmm. То есть он такой некий закрытый клуб, там на самом деле предпринимателя mm -hmm. разного уровня. И ну, там нет какой-то такой определенной элитарности в том понимании, в широком понимании да, этого слова. На самом деле это, это на самом деле определенная польза, ввиду того, что это ежемесячные встречи, это определенные знакомства, определенный нетворкинг. Если говорить про нас, там, как, как про финансовый дом маль, то там в принципе наша аудитория, да, так как мы занимаемся финансированием, работаем с малым и средним бизнесом. Также хочется сказать про международный ассоциацию бизнес, бизнеса, да, что их объединение тоже ну, несет определенную серьезную пользу, как самим участникам этого это объединения. Мы, мы туда не входим, пока, пока не входим, но если нас пригласят, мы с радостью вступим. Спасибо, Марко Желаем вам успехов в дальнейшем и надеемся, что... Через год у вас еще, как минимум, два раза вылезет портфель. Махикам, шалам, будем ставить. Слава